Публикую ежедневные прогнозы и дублирую видео из Ютуба. Заходите, подписывайтесь, найдете много полезного. В течение недели вопрос личной инициативы сильно ограничен. Плутон и Сатурн стационарны, готовятся перейти в директное движение. Актуальные внутренние слои любого вопроса. Приходится выжидать, тем более Меркурий-Ретрограден. Есть видео по этой теме, посмотрите, пожалуйста, ссылка в закрепленном комментарии. Медленные планеты, это Плутон и Сатурн, особенно смена фаз движения, показывают внешние процессы, трансформации в глобальных масштабах. Энергии стационарных планет очень сильны, заставляют меняться, освобождаться от того, что уже давно отжило, очищают и помогают подготовить нас к новому жизненному этапу. В течение недели вопросы, на которых каждый из нас сейчас сфокусирован, сосредоточат на себе внимание еще сильнее. У каждого свои темы, зависит от показателей личного гороскопа. Кому нужна индивидуальная консультация, добро пожаловать контакты на главной странице и под видео. Основная рекомендация для всех – не стоит погружаться в атмосферу безысходности. Нужно избавляться от страха. Используйте энергетический потенциал с пользой. Сделайте какой-нибудь простой, но интенсивный курс физических упражнений и повторяйте его в течение всего месяца. Таким образом можно получить освобождение от накопившегося напряжения. Начните рассуждать, опираясь на причинно-следственные связи. В октябре, особенно в начале месяца, институты власти, государственные структуры проверяют большую часть населения на прочность и адекватность. В то же время люди, имеющие отношение к финансовым организациям, власти, принятию норм и законов, к судебной системе, проходят важный жизненный экзамен. В зоне риска статус, карьера, деньги. Где тонко, там и рвется. Конфликты могут быть очень значительными. Планетарные влияние текущей недели призывают нас всех заниматься своим внутренним миром. Это может быть обучение, серьезное, глубокое. С вами всегда будет только то, что вы вложите в себя. Внешнее оно временное. Делайте то, что требует от вас значительных усилий. Берите на себя ответственность. Соблюдайте режим дня. Вспомните про энергетические практики, йогу, цигун, восточное единоборство. Нагрузите себя работой. Откажитесь от вредных привычек, от пустого времяпрепровождения. Разберитесь со своими эмоциями, особенно с теми, которые опираются на разрушение. Уделите должное внимание здоровью. Многие вопросы решатся просто потому, что образ жизни, связанный с нагрузками и ограничениями, просто часто способствует улучшению самочувствия. 4 октября понедельник убывающая луна в деве в гармоничном аспекте с ретро ураном ретро меркурий с ретро юпитером также в гармоничной связи напомнят о себе события 20 чисел сентября а их завершение произойдет уже в начале ноября день очень важный для многих тема денег и власти сконцентрирована в принципе как и в течение всей недели с 4 по 9 октября Плутон стационарный. Эту планету связывают с вопросами жизни и смерти, перерождения, а также с влиянием, криминалом и большими деньгами. Эти темы наиболее актуальны в течение недели. Октябрь вообще очень сложный, кризисный период 2021 года, принесет глобальные перемены в государственных масштабах. Для многих это период глубинных трансформационных процессов. В течение недели возможны яркие сценарии. Это могут быть общественные конфликты. В вашей среде присутствует атмосфера страха, напряжения. Луна в аспекте с Ураном дает яркое проявление эмоций. Практически невозможно скрыть что-либо. Спрятаться не получается. Тайное становится явным. 5 октября во вторник убывающая Луна в весах с 15.40. До этого движется по знаку Девы, а период Луны без курса с 11.46 до 15.40. Тенденции предыдущего дня сохраняются, как в целом и в течение всей недели. Астрологическую погоду создают стационарные Плутон и Сатурн, а ретро-Меркурий еще более акцентирует самые волнующие темы. У каждого они свои. Это неделя сомнений и тревог, отсутствие динамики. Вторник – день Марса. Луна движется по знаку Девы. Обстоятельства напомнят всем о своих обязательствах. С 15.40 Луна в весах. Тема партнерства, личных взаимоотношений выходит на первый план. В этот день важными и актуальными темами для каждого станут бытовые вопросы, работа, здоровье. День перед Новолунием отмечен минимальным проявлением эмоций, что позволяет многим людям принять верные решения, руководствуясь логикой. 6 октября в среду новолуние в весах в 13 градусе, в 14.05 по киевскому времени. Плюс это явление происходит в соединении с Марсом, что способствует повышению жизненных сил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 Многие люди смогут добиться реализации жизненных целей к концу этого лунного месяца. Подробное видео появится на моем YouTube-канале в ближайшие дни. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить. 7 октября, четверг. Убывающая Луна в весах. Венера переходит в знак Стрельца в 14.21 по киевскому времени. Видео обязательно запишу. Посмотрите, пожалуйста. Сатурн останавливается, то есть входит в фазу стационарности на ближайшие 7 дней. Приютланы без курса практически весь день, с 8.03 до 17.21, после чего переходит знак Скорпиона. Время встряски, тяжелых эмоциональных состояний, ревности, конфликтов, особенно вечер обещает стать запоминающимся. Радует, что Венера вышла из мрачного Скорпиона и вошла в оптимистичный, радостный знак Стрельца. В целом настроение у людей намного лучше, чем в первых числах октября. Но Луна в Скорпионе напомнит о самых болезненных темах. Для кого-то это любовь, для другого долги, кредиты, сложности решения финансовых вопросов. В этот день на государственном уровне решаются важные дела, вполне возможны ограничения, установка новых норм и правил, например, по теме карантина. Такие понятия, как долг, обязанность, закон, входят плотно в жизнь каждого человека. 8 октября, в пятницу, убывающая луна в Скорпионе. Солнце и Марс соединяются в знаке весы. У многих будет наблюдаться взрыв жизненной энергии. Партнеры склонны бросать друг другу вызов или умышленно провоцировать на открытую конфронтацию, а также на ситуации, связанные с конкуренцией и риском. Самые сложные и болезненные вопросы напоминают о себе. Будьте осторожны в своих действиях и эмоциях. Необдуманные поступки могут привести к переутомлению, болезням сердца, проблемам с позвоночником, к или травмам. Неуемная активность, перерасход физических сил может привести к обострению хронических заболеваний. Для личных отношений кризисный день. Но для творческих людей... Это время вдохновения, обострения чувств и эмоций, которые способствуют яркому и мощному проявлению индивидуальных способностей. Появляется жажда деятельности. 9 октября в субботу убывающая Луна в Скорпионе до 18.24, после чего переходит в знак Стрельца. Приют Луны без курса с 9.05 до 18.24 день неэффективный для серьезных дел и решения важных вопросов лучшее что можно сделать сосредоточиться на себе в внутренних темах в бытовых делах ретроградный меркурий приближается к соединению марса и солнца которое вчера сформировалась но аспект проявляется также и сегодня и даже завтра сложные два дня 8 и 9 октября солнце в падении марс в изгнании меркурий ретроградный это конфликтные дни, время выяснения, кто тут главный. Лучше сохранять спокойствие и избегать споров. Многие люди чувствуют упадок сил, появляются проблемы со здоровьем. Мужчины подвержены негативным влияниям гораздо сильнее, чем женщины. Требуется больше времени затрат энергии и сил для решения вопросов и выполнения работ. Обнаруживаются ошибки, замедляются работы. Сложнее решаются деловые вопросы. Но это подходящее время, чтобы провести анализ своего прошлого, выявить и исправить ошибки, избавиться от давних стереотипов, которые сейчас уже утратили смысл и только мешают. Хороший день для возобновления старых отношений, особенно с мужчинами. 10 октября, воскресенье, убывающая луна в Стрельце, Венера соединяется с Южным узлом, соответственно, оппозиция к Северному. Это день кармической развязки, особенно по романтическим темам, партнерским, личным и деловым отношениям. Остановлюсь подробнее на этом аспекте в отдельном видео о транзите Венеры по Стрельцу в начале октября, появится на моем YouTube-канале, посмотрите, пожалуйста. 10 октября хороший день для применения своих знаний на практике отработки навыков внесения изменений в любые проекты идеальное время для проведения различных тренингов и обучающих мероприятий передачи навыков и знаний 8 9 и 10 октября